Всем привет! С вами Нана Аква. Наступило для многих долгожданное лето, и температура за окном с каждым днем становится все теплее и теплее. Но вслед за погодой повышается температура и в квартире, а следом за ней и вода в аквариуме, что может грозить не слишком радужными последствиями для растений и гидробионтов. В этом видео я хотел бы поговорить о способах, с помощью которых можно понизить температуру воды в аквариуме в жаркие дни до оптимальных 23-24 градусов. Первый способ, с которого мы начнем, подойдет больше для не слишком больших аквариумов. До наступления жарких дней нам нужно заготовить лед. Можно также использовать аккумулятор холода или обычную бутылку, куда мы заливаем воду и замораживаем в морозилке. Как только мы видим, что вода в аквариуме начинает нагреваться, достаем наш лед и помещаем в аквариум, до того, пока в аквариуме не сформируется оптимальная температура. У данного варианта охлаждения есть ряд минусов. Во-первых, это его непредсказуемость, так как мы не знаем, насколько точно градусов охлаждения замороженная бутылка льда в воду в аквариуме, но после нескольких повторностей мы сможем это выяснить. Во-вторых, способ не сильно долговечный, и если жара будет продолжительной, придется часто добавлять новые порции льда в аквариум. В-третьих, данный способ вряд ли поможет охладить большие объемы воды, но для небольших аквариумов, на мой взгляд, этот вариант имеет место быть и является достаточно эффективным. Если температура воды в аквариуме уже повысилась, а замораживать лед нет времени или возможности, то можно заменить часть воды на прохладную. Главное делать это не спеша, чтобы не было слишком резкого перепада температуры и наша живность не пострадала. Данный способ подойдет, если планируется спадение жиры в скором времени, в противном случае способ становится достаточно хлопотным. Еще один способ как охладить аквариум заключается в создании течения у поверхности воды. Сделать это можно с помощью комнатного вентилятора, внутреннего фильтра поднятого к поверхности воды или с помощью внешнего фильтра. Выведя трубку выброса к верхнему краю аквариума. Данный способ является достаточно эффективным, так как чем больше поверхностных колебаний воды, тем быстрее вода испаряется и тем самым охлаждается. Но данный способ поможет охладить аквариум лишь на 1-2 градуса. Аналогичным по способу охлаждения, но более технологичным является специализированный вентилятор для аквариума. Такой у меня имеется. Ставится на стенку аквариума. вентилятор встроен термометр, который позволяет прибору определять температуру воды. Его мы опускаем в воду. В вентиляторе устанавливается оптимальная температура воды, которую вы хотите поддерживать в вашем аквариуме. И как только температура выходит за рамки вашей отметки, вентилятор включается и начинает охлаждать воду до тех пор, пока вода вновь не станет той температуры, которую вы вы. После чего вентилятор автоматически выключается. Отличная штука, но подойдет только для небольших аквариумов и способна охладить воду всего на несколько градусов. Если у вас достаточно большой аквариум и вышеперечисленные способы для вас не подходят, то существуют специальные холодильники для аквариума, которые позволяют охладить достаточно большие объемы воды и поддерживать оптимальную температуру даже в очень жаркие дни. Минусами являются его массивность и стоимость, которая не слишком оправдана. И крайний способ охладить воду в аквариуме, а помимо воды и саму квартиру или помещение, это поставить кондиционер. На мой взгляд это самый идеальный вариант, если у вас большие объемы или большое количество аквариумов. А помимо того, что не повышается температура воды в аквариуме, приобретаете и комфортное времяпрепровождение у себя в квартире в жаркие дни. Стоимость вентилятора плюс-минус аналогична со стоимостью холодильника для аквариума. А на этом все. Пишите в комментарии, какие еще способы охладить воду вы знаете. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока!